Блин, у меня все сбилось. как делишки, ребятишки, с вами я, Шермида, и это у нас слайм рейндж. Right? Вот. И короче. Э, я за кадром все-таки смог добыть вот этих. Они, оказывается, были на том острове. Их можно было достать. Но я подумал, что надо на другой остров и не достал их. Но я обсмотрел остров. Вот. И поэтому у меня есть медовые.. Далее я сразу после медовых нашел еще кое-каких. Вот таких. Купил. Посадил. Ничего себе. Я не заметил, тогда, что оно так быстро растет. Так, может, мне хватит. И раз... Может, хватит. Сейчас хватит. Да, вот хватит. И повай. М. А, это... Это... Ой, куда? Ты вроде как не знаешь. Вот что получилось. Вот это. И вот это. М. Блин! Прям никаких нельзя. ё мою Вот я добыл один целый чистой руды. Долгожданной. Теперь я могу купить вот это. Блин, я забыл. Ну, сейчас заработаю. Так, вот я сейчас куплю. Рынь. Опа. Вс, я крутой. Их не надо. бум, бум. бум. Лорд. Окей, добуду я его. Энергия. Энергия можно. И вот это. Так. Ну тогда... Я сейчас. Так, и у нас следующее улучшение. Это... Вот это. Покупаем. Дальше у нас... Сердечный моду. Ну, я думаю, его сейчас мы можем прокачать. Итак, и мы покупаем сердечный моды. О, тут много чего надо. Ну, это не сильно это... такого. Импульсная волна, это ничего интересного. Я думаю, можно вот это. Для этого нам надо за кота не сходить. Ну, я думаю, я перед этим накоплю еще деньги, чтобы сразу прокачать второй уровень. Вторую высоту типа. и после высоты Можно будет сразу еще и... стенку вверх, чтобы не выпрыгивать. Вот, поэтому я еще продам квадковые. Теперь мы покажем второй этаж с стенкой. А можно, я думаю... Нет, сейчас. давайте вот эти... Вот. Ты что ешь? Овощи. Ты мясо. Вот это мы подвезем быстрее. Давайте Спасибо за взрыв. Ой, вы кушать хотите, да? Акьяры. Вот он. Ему, наверное, хватит. Все. Э, теперь мы забираем плот. Не хочет. Не дал покушать. Ну ничего, я думаю, это надо будет снести. поставить. Там все-таки мор... капуста и тут капуста. Нет, тут морковь. Стоп. А что у нас? А что у нас любит вот этот? Понятно, значит надо будет ходить за вот этим. Теперь можно магазин. Сколько всего улучшений за сегодня? Так. Серия улучшений. Так, теперь мы покупаем расширенный отсек. И -мо! Надо будет опять стараться 3 часа. Ничего страшного. Можно скалы и песок. А где песок достать? Я не знаю. Но знаю. Надо будет поискать. Короче. Так вот, я все продал, и у меня получилось каких-то 3700. Почти 800. Вот, я думаю, можно сейчас прокачать огороды. Вот. И в следующих сериях я хочу найти, типа, одного э, огромного слайма. Он вот такой вот. И попробовать еще... Что? Хочу? Я хочу еще попробовать найти песок. И манха Для вот этих Вот Вот сюда можно прок... И пока что прокачаем А, да, родители. Фрукты я вам, в принципе, дал А, ну не все, походу Самое главное вот Всем пока-пока С вами был я, Шеремида И котики